«Эй, посетители психушки Немиркин, добро пожаловать!» Если вы еще не слышали, то сейчас идет большой судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херт. Депп подал иск против Херт за дефамацию его личности, которая вытекает из статьи «Вашингтон-Пост», написанной Херт, где Херт утверждает, что она является общественным деятелем, представляющим домашнее насилие. Эта статья и содержащиеся в ней заявления касались ее брака с Деппом, но не упоминали напрямую его имя. В этом судебном процессе мы видим доказательства того, что Эмбер может быть ответственна за жестокое обращение и домашнее насилие, а не является жертвой, как она утверждает. С тех пор, как в 2006 году началось движение Миту, его возглавляли, представляли и отмечали преимущественно женщины. Когда поднимается вопрос о домашнем насилии или жестоком обращении, мы общество обычно принимаем сторону женщины. Мы часто забываем, что мужчины тоже могут быть жертвами насилия и домашнего насилия. Позвольте мне повторить это еще раз. Мужчины также могут быть жертвами жестокого обращения и домашнего насилия. Итак, давайте рассмотрим 4 распространенных заблуждения о мужчинах, ставших жертвами любого вида жестокого обращения или домашнего насилия. Миф номер один. Статистика показывает, что женщин-жертв жестокого обращения и домашнего насилия больше, чем мужчин. Согласно исследованию 2011 года, ученые обнаружили, что количество зарегистрированных случаев домашнего насилия, в которых жертвами были мужчины, составляет примерно 11,5%. Обратите внимание на ключевое слово «зарегистрированных». Они также обнаружили две распространенные причины, по которым насилие не сообщается, и почему число таких случаев так мало. Первая причина заключается в том, что мужчины хотят скрыть тот факт, что это происходит. Это может быть связано с тем, что им стыдно признаться в том, что это происходит, или что более распространено, они могут бояться получить обратную реакцию. Другая причина, по которой мужчины могут не сообщать о подобных случаях, может заключаться в том, что они считают, что травма или повреждения были недостаточными для того, чтобы об этом сообщить. Другое исследование, проведенное в 2012 году показала, что некоторые мужчины не сообщают о своем насилии, потому что считают, что полиция не воспримет их всерьез и ничего не предпримет. Но если об инциденте не было сообщено, это не значит, что его не было. Важно знать признаки насилия, особенно когда о многих случаях не сообщается. Посмотрите видеоролики «Немиркин. 10 красных флагов жестокого обращения». Миф номер два. Ты не настоящий мужчина, если не можешь принять это. Давайте будем предельно ясны. Никто, независимо от пола, не должен уметь терпеть оскорбления. Никто не заслуживает оскорблений или неуважения любого рода. Когда кто-то переживает оскорбления, возникают самые разные эмоции. Стыд, страх, печаль, гнев и все эмоции между ними. Это человеческие эмоции, а не только эмоции, присущие мужчинам или только женщинам. Если мы как общество осуждаем эти эмоции у мужчин, почему мужчины хотят рассказать о том, что они испытывают эти чувства или переживают насилие? Миф третий. Она не нападала на вас без причины. Во-первых, это утверждение делает мужчину жертвой домашнего насилия, виноватым в том, что с ним поступают плохо. Оно предполагает, что он сделал то, что заставило другого человека ударить его. Он не может быть жертвой, если это произошло по его вине. Во-вторых, этот стереотип подразумевает, что если кто-то делает что-то достаточно плохое, то вполне оправдано ответить физическим насилием. Точно так же, как мы говорим детсадовцам, что руки надо держать при себе, если нет согласия. Насилие никогда не должно быть чьим-либо ответом в конфликте. И четвертый миф – это не насилие, если оно не оставляет на вас следов. Самый ужасающий мы оставили напоследок. Есть люди, которые считают, что любое насилие включает в себя физические действия. Некоторые даже пойдут дальше и заявят, что физическое воздействие является нормальным до тех пор, пока не остается следов, синяков, порезов или ран. Это просто неверно. Жестокое обращение может принимать различные формы и быть физическим, сексуальным, эмоциональным, словесным или психическим. Да, это может быть пощечина или бросок стеклянной бутылки в человека. Это может быть и запугивание, когда человек говорит, что произошло то, чего не было, чтобы заставить его сомневаться в себе. Можно говорить унизительные вещи своему партнеру, чтобы понизить его самооценку. Жестокое обращение может не оставлять видимых следов, но оно всегда оставляет след в душе и сердце человека. Жестокое обращение и домашнее насилие не относятся к одному полу или одной стороне. Если вы или ваш близкий человек считаете, что находитесь в отношениях, где вас оскорбляют, расскажите об этом кому-нибудь. Попросите о помощи или обратитесь к надежному специалисту по психическому здоровью. Есть люди, которые поверят вам и готовы выслушать. Пожалуйста, поделитесь этим важным видео с другими. Ссылки и использованные исследования приведены в описании ниже. До следующего раза, друзья! Берегите себя, оставайтесь в безопасности и суперспасибо за просмотр!